Привет, друзья! Кто не знал, я состою в команде тестеров компании VladBlat. Сегодня они прислали мне на тест одну очень необычную и интересную тачку. Этой, этой машинки еще нет в производстве, она находится у очень ограниченного числа людей. Но сегодня мне удалось получить ее на тест, я хочу поделиться с вами своими живыми эмоциями от работы с этой тачкой. Также подчеркнуть все ее плюсы и минусы. Надеюсь, что эта тачка оправдает все мои ожидания, так как я ждал ее больше двух лет. Уже за это время успел купить Шаен Солнова, поэтому клёво будет провести параллели между двумя этими тачками. Я думаю, это видео вам понравится. Наливайте себе чай, приятного просмотра. Погнали! Да, кстати, это будет необычный тест-драйв, необычный обзор тачки. Это будет обучающее видео, да, то самое видео, которое вы так любите и так ждете. Поэтому, погнали! Держатель мы стерилизуем в автоклаве. Так, снимают алюминий, его стерилизовать в украли нельзя. Это важный момент. Но в принципе, как у всех э, пенов, поэтому ничего необычного в этом нет. Открываем держатель. Вылетел прям. И самое главное, сразу проверить, как он закручивается в резьбу. Потому что обычно происходят всякие скрипы. Да, в принципе, стандартная история. Постерилизованный автоклавий держак. Немножко он такой влажненький. Иди вашему на тачку. И он немножко меня такие звуки поскрипывающие от резинки. В принципе, ничего там страшного нет. Это нормально. Переходим к барьерной защите. Ну что, друзья, переходим к сборке нашей тачки. Сразу акцентируем внимание на держатель. Смотрите, он приятный на ощупь. То есть, в принципе, хорошо лежит в руке. Но единственное, что эта машинка очень тонкая. Это неплохо, то есть она подойдет как бы для маленьких рук, подойдет для девочек, возможно, в будущем также будет подходить для перманентного макияжа. В принципе, это хорошо. Единственное, что я люблю держать или потолще, я люблю, когда в руке он лежит более уверенно, и я мог быстрее проводить полоски, там, либо быстрее красить большие участки кожи. Поэтому я всегда делаю как бы дополнительную обмотку держака для того, чтобы он был толще. Здесь это сделать сложнее, чем на Шаене, к примеру, потому что у него такая необычная, пулевидная форма держателя. За счет этого, когда ты наматываешь полотенце, у тебя они немножко сползая, спадает, и не получается сделать как бы, полноценный, ровный такой компресс. Он уже стал толще. Сейчас мы сверху все это дело фиксируем малярным скотчем. Я думаю, у нас уже будет держатель немножко поувереннее. Главное, по максимуму, фиксируем что дело скотчем, чтобы во время работы у нас ничего не ерзало, не съезжало, никуда не, не уехало. Все, наш житель готов к работе. Погнали дальше. Тачка имеет стандартный разъем RCA, что максимально удобно при работе. Как я упаковываю подобные тачки в барьерную защиту? То есть, все, наш рукав, он уже одет на провод, мы, получается, вставляем разъем в тачку. И уже полностью одеваем рукав на машинку. Так как этот рукав я покупал специально под тачку Шаен, потому что она имеет толстый корпус, этот рукав немножко нам велик. Но ничего страшного, мы его как зафиксируем, он будет хорошо лежать на этой тачке. Дальше смотрим. Для удобной фиксации барьерной защиты здесь продумано отдельное резиновое кольцо для этих целей. Что максимально вообще прям удобно в работе. То есть мы одеваем... Получается наш рукав. Можно, в принципе, его прям до резьбы вытягивать. И уже сверху фиксировать нашу резинку. Все, мы зафиксировали резиночку. У нас рукав хорошо сидит на тачке. Дальше сверху просто уже закручиваем наш держатель. В принципе, и окончательно фиксируем всю эту систему. Все, тачка полностью готова к работе. Поехали ее тестировать, что она из себя покажет. В сборке рабочего места нет ничего нового, все как обычно. Что мы будем сегодня делать? Мы сегодня будем делать змею проткнутую кинжалом. Это будет такой кинжал из кости. Также змея вся потрепанная, разорванная, с кровью. В общем, в моей стилистике будет очень детализированная интересная картинка. Конечно же, часть мы отрисовали заранее. То есть я подготовил уже основу. змею нарисовал с кинжалом примерно. Уже потом фрихендом мы доработали какие-то мелкие детали и элементы. Как всегда, ничего не понятное, но я думаю, у нас получится интересная крутая татуировка. Погнали. Рабочий вольтаж на тачки с 6 до 11 вольт, но я не рекомендую вам использовать максимальный диапазон сразу, то есть выставляйте сначала минимальный и потом потихонечку-потихонечку увеличивайте до нужного вам. Сейчас я протестирую сделаю свои первые полоски, посмотрю как он все это делает и поделюсь своими первыми комментариями. Давайте небольшой итог подведем по поводу контуров. Толстая контура, эта тачка делает без каких нареканий. Для роторной машинки это действительно хороший показатель для того, чтобы она смогла быстро и уверенно провести толстую полоску. Следовательно, с тонкими полосками вообще нет никаких трудностей и проблем. Сейчас мы переходим э -э, к дыму, сейчас мы будем делать контурный дым, делать на с серым цветом, посмотрим как справится с этим данная машинка. Потом уже переходим к детализации и покрасу. Из-за того, что эта машинка достаточно легкая, то есть ее вес всего лишь 91 грамм, единственное, из-за того, что она легкая, для тех, кто привык работать на тяжелых тачках, возникнут небольшие трудности. То есть нужно будет немножко поувереннее ее держать, поувереннее ее вести. То есть, действительно, ты управляешь этой машинкой, а не машинка управляет тобой, как это бывает с традиционными тяжелыми тачками. Идем дальше. Ну что контура в принципе мы сделали, давайте подойдем итоги как справляется с ними эта тачка. Никаких нареканий по поводу контуров у меня к ней нет. Ребят, если у вас не получается делать тонкие, а тем более толстые полоски с первого раза, вам нужно проверить несколько моментов. Во-первых, это само оборудование. Начинаем от машинки, заканчиваем проводами и блоком питания. Это важно. Если ваше оборудование не справляется с теми задачами, которые вы перед ним ставите, значит это плохое оборудование. Для того, чтобы проверить вообще качество вашего оборудования, вы открываете инструкцию к вашим тачкам, к блокам, к проводам и читаете, на каких дипломах -дип она работает, для каких вообще изначально целей она была создана. И потом это все дело уже проверяете на практике. Конечно же нужно понимать, что хорошую тачку вы не купите там, за 5 там, тысяч рублей. Да? Цены на нормальное оборудование начинаются от не знаю, 100 долларов, к примеру. Там. То есть это примерно от 7000 рублей и выше. То есть ниже я сомневаюсь, что у вас получится что-то найти адекватное. И то я прям назвал 7000 рублей, это прям минимум. То есть нормальное оборудование начинается от 15 и выше. Если с оборудованием у вас все в порядке, вы все проверили, все работает как надо, почитали на сайте производителя, что все хорошо и что она справится с толстыми, там, тонкими полосками и с плотными покрасами, Дальше переходим к расходным материалам. В первую очередь это иглы и картриджи. Если иглы и картриджи дешевые и плохого качества, они в любом случае не будут справляться с теми задачами, которые вы перед ними ставите. Я использую картриджи и иглы, к примеру, от производителя VladBlood, Quadron, там уже бывают Cheyenne. Шейн. Если честно, работаю редко, не очень нравятся мне их конфигурации картриджей. И все, то есть в первую очередь вы проверяете тачки и расходные материалы. В первую очередь, картриджи и иголки. Дальше. Если вы все проверили, и все у вас клевое, у вас хорошие тачки, хорошие блоки, хорошие иголки, вы используете, и с этой проблемой может, точно быть не может, дальше уже все дело в технике, все дело в правильном использовании этого оборудования. Это уже все приходит на опыте, на практике. Больше пробуйте, больше изучайте информации, пробуйте разные техники, и разных татуировках, и у вас все получится, друзья. Конечно же, смотрите наше видео, мы постараемся максимально рассказать, о всех технических особенностях нашей работы сейчас мы приступаем к детализации уже к проработке каких-то элементов начнем я думаю с головы змеи и уже пойдем дальше дальше по всей татуировке. посмотрим как она справится с этим сейчас будем делать вип-шейдинг посмотрим как она справляется с вип-шейдингом потому что с контурами все супер круто в принципе я тачку на толстых тонких контурах не разгонял даже на максимальных как бы диапазонов вольтажа то есть я работал и на 8, и 8,5. Для того, чтобы делать VIP-шейдинг, я ее избавил до 6. То есть сейчас примерно на 6 посмотрю, как она работает. Тачка заводится. Вообще, давайте посмотрим, что с кем она вообще начинает заводиться. 5. Она работает при 5. Так. Медленная. Она даже работает на 4, хотя у него указано, что она работает от 6 до 11. То есть это отличный показатель. В принципе, я думаю, можно выставить на шестерку, то есть на минималочку, и попробовать, как она делает вип на шести. Давайте посмотрим. Подведем краткий итог по поводу вип данной тачкой. В общем, смотрите. Сначала пробовал делать випы на шести не совсем получалось э, в принципе на шести с половиной более-менее наносить на, на 7 вольтах работает прям замечательно по-моему. как не надо нужно понимать что эта тачка немножко жестче э, чем Шайен. поэтому делать VP она немножко поагрессивнее поэтому нужно работать просто немножко на легкой руке для того чтобы сильно кожу, пигмент не вколачивать. Также рекомендую работать подобными тачками, конечно, с гривошами для того, чтобы не перечернить рисунок. Пока делал виппы этой тачкой, то есть, грубо говоря, чуть ли не с нуля учился делать випшейдинг, потому что все равно каждой машинке ты привыкаешь заново, каждая машинка работает по-разному. И пока привыкал к этой тачке, понял суть проблемы начинающих мастеров. Есть, начинающие мастера писали о том, что у них не получается делать випшейдинг, либо он слишком грязный, либо Получается, он вообще у них не выходит. В чем проблема? Проблема в том, что вы неправильно выставляете вольтаж в своей тачки. Конечно же, нужно понимать, что у вас должно быть хорошее оборудование. Если у вас хорошее оборудование, это значит, что вы неправильно выставляете вольтаж. Выставляете его слишком медленно. Не все машинки работают резко и хлестко на низких оборотах. Некоторым просто необходимо подать газку для того, чтобы делать правильный веп Но нужно понимать, если вы увеличиваете вольтаж, для того, чтобы у вас лучше пробивалась кожа, лучше вгонялся пигмент Нужно немножко увеличивать скорость руки То есть э, для того, чтобы у нас получались именно точки а Они в коем случае не полоски, не пунктиры. Повышаем вольтаж, увеличиваем скорость руки И я думаю, у вас должно получиться А Если нет, то уже проблема заключается именно в вашем оборудовании конкретно Кстати, эта машинка работает достаточно тихо В принципе, я думаю, я смогу немножко поработать и пообщаться с вами по поводу некоторых технических моментов. Машинка работает чуть агрессивнее, поэтому тут главное не проворонить момент и лучше управлять ею. Но при этом, в принципе, она делает такой интересный шейдинг. Мне нравится такой немножко грубоватый. Но при этом он больше четкий, такой контрастный, получается. Интересный. Единственное, что я думаю, наверное, нам придется добавить немножко белого цвета, добавить белых бликов для того, чтобы выделить некоторые моменты нашей татуировки. Потому что, значит, того, что у нас очень много деталей, чтобы это все не сливалось, мы некоторые моменты просто выделим белым цветом для того, чтобы еще больше подчеркнуть детализацию и выделить им самое главное. Нравится мне, что эта тачка работает стабильно. То есть, в принципе, основное преимущество вообще пенов, в том числе, там, Шейен пена, в том, что они работают очень Правильно, очень четко, то есть не прям отстроенный э, Картридж у вас, сама иголка, она не прыгает. Носики ни в коем случае ничего не брызгают, никуда. То есть как это бывает обычно на индукциях, либо на обычных роторах, да, что ты работал, что все ближе, все ближе у тебя иголка работает не всегда стабильно, тебе нужно как-то правильно надевать резиночку, громиться, для того, чтобы все это работало идеально правильно. Здесь вот нет никакой необходимости, ты просто вставил картридж и поехал, это прям очень круто. И очень круто, что в этой тачке это все сохранено То есть вся вот эта вот аккуратность работы, она сохранилась И это очень клево, это значит, что ребята прям все настроили, все поставили как надо Для того, чтобы все четко работало Потому что мотор тут спрятан внутри, все механизмы спрятаны внутри Это все отстроить самому не получится Как, например, на роторных на обычных тачках, да, на индукционных обычных тачках То, в принципе, ты можешь просто залезть сюда даже своими ручками подправить, отстроить, наладить. Либо также билдерти это все сможет сделать. Здесь тачка упакована, герметизирована. Но при этом все отстроено классно. Так, сейчас нам осталось сделать тело змеи. То есть оно, в принципе, у нас обрывается, заканчивается. Потом сделать уже облака. То есть мы делать облака будем магнумом. Очень лайтовым грейвошем. Посмотрим, как он кладет грейвош. Насколько мягко это у него получается делать. В принципе, я уже тут в некоторых местах попробовал покрасить плотные места. Также поделал именно такие вот легкие тени. Делают от них их интересно, но своеобразно, сразу скажу. Но, в принципе, мне кажется, эта тачка отлично подойдет вообще для каких-то цветных покрасов. Потому что крашут она прям реально очень быстро и очень плотно. Что касаемо теней. В принципе... Эта тачка хорошо делает тени. Единственное, что нужно подобрать для себя оптимальный вольтаж. Потому что если много даешь, она начинает прям вкрашивать очень сильно. Если даешь мало, она прям ничего не вколачивает. Поэтому нужно найти для себя золотую середину и с этим работать. При этом, когда ты делаешь тени этой тачкой, она у тебя сильно не разбивает кожу. У тебя прям она вкрашивает серый пигмент так, как надо. Не нужно прям очень долго вкрашивать на одном месте. Достаточно просто пару раз провести, и все, у тебя уже мягкая. Четкая серая тень. Это клево. В принципе, большая часть работы сделана. Сейчас переходим к детализации, к мелким всяким штучкам. Как всегда, добавляем трещинки, вмятинки. Прорабатываем некоторые моменты и детали. После чего уже посмотрим, требуется ли нам добавление белого цвета, друзья. Сразу не могу сказать, потому что вообще белый цвет использую редко в своих работах. Но, конечно же, все зависит от самой картинки. Сейчас мы ее сделаем, посмотрим, когда все выглядит и уже решим. После того, как мы закончили, многие тоже ребята спрашивают, как сделать чистую фотографию. Для этого нужно сделать сначала чистую работу, дать ей отдохнуть, потом уже это все дело сфотографировать. Сейчас мы залили татуировку, ждем буквально минут 5, снимаем, хорошенько все дело промываем, потом уже фотографируем. Для того, чтобы подвести итоги, я поработал этой тачкой еще неделю, для того, чтобы убедиться, что эта машинка работает действительно правильно. Что касаемо дизайна. Чувствуется, что это тестовый вариант, что дизайн немножко недоработан, но очень клевый и интересно вписан логотип компании VODBLAD. Его пулевидная форма не дает сделать удобный бандаж, для того, чтобы увеличить объем нашего держателя. Что касаемо картриджей. В данной работе я использовал картриджи VODBLAD, но... Когда работал уже позже этой тачкой, я пробовал использовать ее на других картриджей. И тут я понял, что картриджи Quadron для этой машинки не подходят. Она работает только с картриджами Vladblad и Shoyen. Ну, по крайней мере, только эти картриджи я пробовал, и они не сильно работают. Что касаемо контуров, в принципе, с контурами она справляется без проблем, как и с плотными покрасами. Действительно, эта тачка создана для того, чтобы красить, для того, чтобы красить очень большие участки плотного цвета. Как черного, так и цветного. В эта машинка делает своеобразно. У нас не получится очень сильно снизить вольтаж и делать точки на маленькой скорости. Этой машинке необходима небольшая скорость для того, чтобы ее удар был действительно хлесткий и оставлял нужную нам точки. Иначе у нас просто-напросто появляются запятые, какие-то пунктиры и неотчетливые точки. Как я уже сказал, эта машинка отлично справляется с контурами, как с толстыми, так и тонкими. Не возникает вообще никаких проблем. Единственная проблема – это в удобстве работы. Потому что машинка очень легкая, и для того, чтобы сделать четкий контур, нам действительно необходимо предложить усилия. Но эта тачка очень круто и легко красит цвет. Не нужно предлагать вообще никаких усилий. Мы просто берем, втыкаем самый огромный магнум. И плотно вкрашиваем цвет. Вообще без каких-либо проблем. С тенями она также справляется на высшем уровне. Моментально вкрашивает оттенок грейвоша в кожу. Нам не нужно ждать, пока наша кожа отдохнет. Для того, чтобы посмотреть, какой оттенок серого у нас получился. Потому что эта тачка максимально атравматична никаких перебивов. Только качественный покрас и контур. Это тестовый вариант. Но тачка максимально круто настроена. Картридж работает равномерно. Не люфтит. И краска, самое главное, не брызжет. Это очень круто. Конечно же, стандартный разъем РЦ вам не нужно покупать дополнительные провода. Подключили стандартный джек. Погнали работать. Из-за маленького размера и легкого веса у меня с непривычки, честно говоря, немножко затекали пальцы, потому что приходилось прям очень сильно э, сжимать держатель для того, чтобы вести четкие плотные полоски. Конечно же, рано подводить итоги, не знаю финальной стоимости данной тачки, но я очень сильно надеюсь, что у нее будет адекватная цена для того, чтобы я смог приобрести любой татуировщик. Я очень рад, что у меня появилась возможность поработать данной тачкой. Я ждал ее два года, и она оправдала все мои ожидания. Как только эта тачка появится в продаже, я обязательно вновь закажу ее себе, проведу тест-драйв и выскажу вам свое мнение, стоит ли ее покупать или нет. Ссылку на компанию Владблат я оставляю в описании. Переходите, заказывайте. Оборудование, расходные материалы, все на высшем уровне. Напоминаю, что вы можете выиграть 1000 рублей, написав абсолютно любой комментарий в описании. Обязательно оставляем свои соцсети для того, чтобы смог с вами связаться и перевести вам ваш касай. Если понравился данный формат обзора и тест-драйва этого оборудования, обязательно напиши об этом в комментариях. Также напоминаю, что за самый интересный, веселый смешной комментарий я передам 1000 рублей, поэтому обязательно спускайся вниз в комментарии. Пиши свое мнение по поводу данного видоса. Кстати, друзья, победителем конкурса комментариев из вот этого вот видео, да, да, из вот этого, где мы разыгрывали сертификат на татуировку на 10 тысяч рублей, становится Милана Чуркина. Ее прекрасный, милый комментарий прям очень сильно нас воодушевил, вдохновил, и мы решили, почему бы и нет, почему бы не исполнить такую вот маленькую мечту. И как всегда, конечно же, подписывайся на наш YouTube-канал, ставь лайк э, под данным видео, обязательно ставь колокольчик, чтобы не пустить новый видос, потому что в скором будущем будет очень много обучалок и интересного контента. Поэтому до скорых встреч, друзья. Пока.